Эта память в этом регионе всегда была очень сильной о том, что они славяне. И это хорошо известно по скандалу, который разразился в 1902 году здесь, в Санкт-Петербурге. Вы, наверное, знаете, что у Николая II и императрицы Александры Федоровны долгое время рождался сын наследника. И это, конечно, очень их печалило, потому что. Корона, согласно закону о престоле наследия, могла уйти к детям великого князя Владимира Александровича, младшего брата Александра III. Вот. Но, естественно, Александре Федоровичу все это было очень неприятно. И она стала придираться к супруге великого князя Владимира Александровича, великой княгине Марии Павне. Нашла повод. Та была протестанткой и все еще не принимала православие. А между тем, значит, заявила однажды Александра Федоровна, если, вот не дай бог, ну вот не родиться, ведь тогда ваш сын будет наследовать престол. А как он может наследовать в России престол, если мать его не православна? Ну, Александра Федоровна, как положено, русская императрица крестилась еще до брака с Николаем II. Вот надо было видеть Марию Павловну, она была женщина курпулентная, о себе очень большого мнения, умевшая себя держать величественно, без вот той внутренней истерии, которая всегда портила последнюю императрицу. Она так посмотрела и сказала, да, но ни в вас, ни в вашем Нике нет ни капли славянской крови, а мы поименно ведем свой род от ободритских королей. Умыла и растерла при этом. Александру Фредовну пришлось только одно – покраснеть пятнами, пойти и ретироваться. Вот. Потом великая княгиня перешла в православие. Вот она происходила из ободритского государства, откуда датские короли и брали себе жены. Это Мекленбург, прибалтийская федеральная земля. Там рядом Любек, старый ганзейский город.